не держит голову, да, yeah. то есть два года восемь месяцев, uh -huh. ноги более-менее, значит, может в ходунках ходить, yeah. так, здесь у нас вылетел все у нас, кладите сюда. Пускай, пускай, пускай, пускай. А, зацепился, да? Все-таки да. правая рука у нас работает. Молодец, молодец. Боится, да? Чуть-чуть. Да, уже а. надо. Больница, да, больница. Ага, ничего страшного. Так, ножки у нас, значит, здесь гипертонус сильно идет. Так, две ноги. Так, руку-то уникально. Руку Сожмешь, нет? Да. Может да, он держать. Крепкий, очень держать можешь. Гоу, шею назад запрокидывай. Ага, назад не держит уже дальше, да? да? Вы сейчас опишите, получается. А, он, ты посмотри, как ты поднимаешь. Mm -hmm. Как стал он? Получается более мягкий, да? Да, более. Более мягкий. <плакал> <Дра> <плакал> <плакал> Все Закидывал голову назад, а сейчас вперед. А не... и. Не-не-не, -А... ему просто уже привычно мышцы. Он просто плакает, сейчас а -а -а. не слушает. Не слушает. Стал интересоваться. Ну, подними голову, выпрями. Смотри, как голову держишь. Смотри. Голову не держал совсем, прям... ну ты певец, ну ты певец, <свят> <свят> да, да. вот, и раз и положил ты, да, о, смотри как держишь, Покажи, смотри как держишь, <свят> а, красавчик, держать начал голову, <свят> но поет хорошо, ты очень хорошо поешь, Пожалуйста, сохранить сейчас. Наверное, лучше бы воротник все-таки надо купить. Пока голову держат, надо это сохранить. Все. Смотри, как ты держишь голову. Какой ты красавчик. Да. Ты какой красавчик? Ты когда так голову последний раз держал? А? Ну расскажи мне. Расскажи. Обиделся на меня опять.